Привет! Если вы хотите получить данные по трафику любого сайта, с этим справится Netpeak Checker. Чтобы запустить такую проверку, достаточно добавить нужные вам сайты в программу, выбрать параметры на боковой панели в группе «Трафик сайта» и нажать на кнопку «Старт». А пока программа получает данные, давайте я вам коротко расскажу о доступных параметрах для анализа трафика сайта. Переход – это оценка общего количества трафика сайта в месяц. Программа также может показать доли трафика из различных каналов. Это поможет понять, на что делают упор в том или ином проекте. Также вы можете узнать основную страну, из которой сайт получает больше всего трафика. Какая у него тематика и хост, для которого сделана оценка этих показателей. Будет полезно, если вы оцениваете поддомены сайта. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать, группировать и фильтровать результаты, как вам нужно, прямо внутри этой таблицы, чтобы получить необходимый отчет.